Это Дыши. Самообман. Мы с тобой. Мы с тобой. Не волнуйся. Я не люблю Разрешите мне вам помочь. Я вижу, вы упали с велосипеда. Да ну. Так. Так, а мы стягиваем, как у него голова лежит, так и стягиваем, да? Нет, по-моему, сначала надо развести ремешок. Так, я держу шлем. А вы лежите А вы поворачиваете? А она все равно повернется, когда будем стаскивать. Появился нос. Цепляется за затылок. Стоп. Вот так не цепляется. Хорошо. Не высоко это? Нет, самое. Отпускаешь? Где он так был? Отпускаешь? Угу, есть. Одевай шейной. Ну, пока я его еще подержу. Ну, как дела, родной? Нет. Придумывай же бужу. Отпускаю? Нет, рано. Отпускай. Mm -hmm. еще, еще, еще. Сейчас мы тебя зафиксируем, будешь молодой, красивый, никто не скажет, что умер в детстве. Отлично. Нормально. Возле него разговаривай с ним. Ну, вот, как лапки. Сначала будешь, разговаривать можешь? <сослужил> <сослужил> Сознание терял? Пошли? Да нет, вот Сейчас приедет доктор Смерт. <сослужил> <сослужил> будет тебя жаловать и будет бок уколоть.